привет с вами Крышек Дэй. И сегодня у меня день рождения и ко мне приехала тетя. А зовут ее Лена. Всем привет. И сегодня мы будем открывать подарки. На мой день рождения. Вау, какая большая коробка, не терпится открыть. Открываем. Да! Раз, два, три! А -а -а -а. Лен, давай первое подарок открываю вот этот. Давай, что там? Тут мозаика! Смотрите, как много. Да и тут еще. Тут денежки. Ага. И вот такие вот платформочки, можно сказать, для вот этих вот. Ты знаешь, как играть эту мозаику? Да, и это даже не играть, а делать, можно сказать. Мы даже учи из этого можно сделать. Поиграем завтра? Да, поиграем. Так, Второй Не я ждать. хочу открыть, угу. еще три. Слушай, раз. ну это что-то очень большое. Посмотрите, как классно. Обалдеть, какая классная куколка. Давай, давай рассмотрим поближе, что это такое. Давай. Откроешь? Да, открою. Посмотрите, какая у нас милота. Это, Вау, что это такое? Спальный мешочек. И mm -hmm. ее можно вот так вот расстегнуть mm -hmm. и положить. Он такой тепленький, зимой отлично. Котичья обалдеть. И... Смотрите, здесь все с котиками, да? да? Даже Класс. тапочки с котиком. Класс. И она сама котик, угу. наверное. Мы расчесали куколку и одели. Теперь она хочет спадки. давай, давай ее. положим она этот мешочек, да? Да, спальный мешок. Угу. Он, наверное, для походов, да? Да, я думаю, что да. Мы уложили куколку и давайте оденем масочку, чтобы ей не снились плохие сны. А у него в наборе были вот такие вот тапочки с котиком и расчесочка. Спокойной ночи, миленькая. А мы приступаем к следующему подарку. <связать> Класс, так интересно. Значит, посмотрим, что у нас здесь. <связать> вот, давай, открывай. Там вот такая вот младнячья сумочка-реза. Смотри. Прикольно, слушай. Тебе такую хочешь? Угу. Вау, такая модная. Очень модная сейчас. Ну что, Риночка, это все подарки? Нет. Как вот еще там пакет большой. Ах, ты хитруля. Ну давай посмотрим, что здесь. Давай. <звук> Посмотрите. Ну что, открываем? Давай, открываем. Вау, У -у -у. посмотри, тут есть вот три это, да, маленьких вау. наборчика, чтобы сделать какие-то разные длительные штучки. Лена, а что можно в наборе делать? Ну, давай посмотрим немножко поподробнее. У -у -у. Смотри, сколько разных штучек. Мел, желатин, алюминия, калиевая га галлюмия. А -а -а. Значит... Это можно делать кристаллы, добавлять глиттер разных цветов, будут блестящие кристаллы, и с ними делать классные разные фигурки и украшения. Класс! Мне кажется, звучит отлично. Завтра сделаем? Да! Класс, давай пять. А у вас был такой набор? И напишите в комментариях, он понравился вам и у вас получилось. И там есть вот такой вот пергамент. Чтобы э, утюгом гладить И получится Настоящая фигурка В смысле, что утюгом гладить? Э, вот эти штучки то есть Наносим это, на то есть это да, потом закрываем И гладим А, и фигурка сохраняется Да, и, Теперь потом, понятно. Уби и, и, и потом убираем И вот так вот да, достаем да, слушай, класс, можно делать все, что угодно Да, все, Блин, что я угодно хочу сделать сердечко. А я Самое сделаю было. утку. Мне очень понравились подарки. Ну а с вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока. А я буду играть.